Люди будут ухаживать за собой всегда, поэтому профессия мастера маникюра будет востребована. Уникальная обновленная программа подготовки мастеров ногтевого сервиса за 4 или 11 дней. Ты научишься профессионально работать аппаратом, спиливать безопасно гель-лак фрезой, делать комбинированный чистый маникюр, аппаратный маникюр, а также аппаратные техники педикюра. Донаращивать и ремонтировать ногтевую пластину, покрывать гель-лаком глубоко под кутикулу, выравнивать ногти, а также делать множество дизайнов. Научишься технике стемпинга, френч, а также салонные скоростные дизайны. Сразу после обучения ты сможешь работать как в салоне, так и на себя. Обучение проходит в мини-группах до 4 человек. Хватит мечтать? Приходи учиться и начинай зарабатывать. Пиши хочу в комментариях, и я в Директ лично пришлю тебе программу курса обучения.